Цель данного раздела — разобраться с проблемами приватности и анонимности, связанными с использованием поисковых систем и их различными сервисами. Вы узнаете, как ваша поисковая система логирует вашу работу, как поисковые движки отслеживают вас, цензурируют, продают ваши данные и как этого избежать. Давайте поговорим о поисковых системах и поиске в интернете. Как логируются ваши поисковые запросы, как поисковые движки отслеживают вас, подвергают цензуре, продают ваши данные и что вы можете сделать, чтобы ослабить это влияние. Итак, то основные игроки? Если мы обратимся к этому сайту, то увидим, что Google — главный игрок. И это неудивительно. Его доля на рынке глобальных поисковых систем — порядка 70%. За ним следует Bing и Байду. Если вы никогда не слышали о Байду, это китайская поисковая система. Вот так она выглядит. Понятно, что в некоторых странах есть более влиятельные игроки, чем Google. Здесь представлено распределение по странам. Например, в России есть Яндекс. Вот так он выглядит. По факту, все поисковики выглядят достаточно одинаково. Если мы посмотрим на Китай, Байду имеет весьма существенное влияние среди поисковиков Китая. Однако, в этом видео я сконцентрируюсь на основном глобальном игроке, на Google. Но в целом, все, о чем я собираюсь рассказать, будет относиться и ко всем топовым поисковым системам. Итак, во-первых, Google и другие поисковые системы не являются только лишь поисковыми движками. Люди зачастую думают, что они предназначены только для поиска, что совершенно неверно. Они предоставляют множество сервисов, занимаются множеством дел, что экспоненциально увеличивает их возможности по отслеживанию. Например, если взять Google, у них есть средства для поиска, но также есть и YouTube, социальные сети типа Google и других сервисов. Есть электронная почта Gmail, есть Google карты, Google Earth, Google книги, новости Google, Google Docs, магазин приложений Google. Они разрабатывают операционную систему для смартфонов Android. Они разрабатывают Chrome. Вы не можете целиком доверять этому браузеру, если вас беспокоит, что Google может следить за вами. В этом случае вам не стоит использовать Chrome. Они контролируют этот браузер. Также у них есть Google Safe Browsing. Это сервис от Google, который предоставляет списки URL-адресов, по которым содержится вредоносное ПО или фишинговый контент. Google Chrome. Safari от Apple. Mozilla Firefox и другие браузеры используют эти списки, которые поставляются Google. То есть, во время вашей работы в интернете происходит взаимодействие между этими браузерами и Google. Каждый сайт, который вы посещаете, фактически проверяется Google, если этот сервис включен. Как можно заметить, Google и другие поисковые системы занимаются различной деятельностью что позволяет им отслеживать вас. Это дает им больше каналов для мониторинга вашей активности. Кроме того, все эти сайты помогают поисковым системам следить за вами, поскольку код Google Аналитики, кнопки социальных сетей и скрипты встраиваются на другие сайты, не принадлежащие Google. Благодаря всем этим каналам, имеющимся у Google, логируются не только ваши поисковые запросы, но и большая часть посещаемых вами сайтов, на которых встроен код от Google. В 2012 году примерно 63% сайтов из списка Fortune 500 использовали Google Аналитику. В 2015-16 годах, согласно данным Web Privacy Census, отслеживающая инфраструктура Google работала на 92 сайтах, входящих в топ-100 по популярности, и на 923 сайтах из топ-1000 сайтов по популярности. Это предоставляет Google значительную инфраструктуру для слежки онлайн. Это означает, что Google владеет огромным процентом информации о том, какие сайты вы посещаете и чем занимаетесь, а также ваши поисковые запросы. И Google не останавливается на этом. У них есть корпоративные соглашения с другими сайтами по обмену информацией. Таким образом, они лучше понимают, кто вы есть. Это нужно для того, чтобы эффективно продавать. Если вы вошли в учетную запись Google, допустим, у вас есть аккаунт Gmail в Google Docs или на YouTube, возникает прямая ссылка на ваш Google аккаунт и ваши поисковые запросы. Если вы не залогинены, по-прежнему нет никаких гарантий того, что ваша активность не записывается, поскольку имеются постоянные куки в вашем браузере. Google, вообще говоря, достаточно хорошо документирует куки, которые они используют. Даже когда вы не залогинены в Google, они по-прежнему будут узнавать ваш браузер благодаря постоянным куки. И давайте посмотрим на один из таких куки. Вот он. Я использую Advanced Cookie Manager. Видим здесь, что это куки с Google.com. Это браузер, который удаляет историю, удаляет куки. Однако этот NID куки постоянно появляется снова. Здесь содержится значение этого куки. И если мы посмотрим на сайте Google то увидим, что Google использует куки типа NID и SID для персонализации рекламы в различных сервисах, например, в Google поиске. В общем, они предельно ясно описывают это в своей документации. Различные куки, которые они используют с целью более эффективного показа вам рекламы. Однако, в то же время это является слежкой за вами, и вам может не нравиться подобный уровень вмешательства в личную жизнь. У многих людей Google настроен в качестве начальной страницы браузера, поэтому с момента запуска браузера вы уже отправляете данные в Google. Важно понимать, что эти данные могут храниться неограниченное количество времени, и однажды они могут быть запрошены и использованы против вас. Доступ к этим данным может быть получен по судебному запросу или судебному ордеру, либо вашими противниками в некоторых случаях. Вам нужно понимать, что если вы не принимаете мер по предотвращению логирования и мониторинга, эти данные аккумулируются с вашим именем на них. Поисковые системы могут случайно или преднамеренно раскрывать вашу сетевую активность. Они могут быть взломаны, могут совершить ошибку. АОЛ опубликовали якобы анонимные поисковые запросы 650 тысяч пользователей в исследовательских целях, хотя накосячили в том, чтобы сделать их полностью анонимными. Был большой скандал. Их основательно засудили. И давайте посмотрим на политику конфиденциальности и пользовательское соглашение Google. Они достаточно откровенны насчет отслеживания и мониторинга, который проводят. Но за счет этого вы получаете бесплатное обслуживание. Рекомендую вам вот этот сайт. Отличная классификация пользовательских соглашений и политик конфиденциальности компаний, услугами которых вы можете пользоваться. У них также доступно расширение для браузера можно воспользоваться поиском здесь и посмотреть расшифровку пользовательского соглашения Google. Итак, видим, что Google сохраняет на неопределенное количество времени историю поисковых запросов и другие данные, позволяющие установить личность пользователя. Google могут использовать весь ваш контент для всех своих существующих и будущих сервисов, отслеживает вас на других веб-сайтах, может делиться вашей персональной информацией с третьими лицами, может перестать оказывать вам услуги в любое время. Возможно, вы и так все это знаете. И если вам интересно, можете перейти к подробностям, просмотреть их и углубиться непосредственно в эти документы. Поисковые системы оказываются крайними, когда законы государств требуют цензуры в отношении того, что граждане могут видеть, поскольку они являются основными порталами в интернет для большинства людей. На деле многие люди думают, что Google и есть интернет. Как мы обсуждали в разделе о ландшафте угроз, цензура существует в западных странах. Ваша поисковая система будет использоваться в качестве инструмента для установления этой цензуры. Контент, который вы просматриваете, подвергается манипуляциям и персонализируется, исходя из истории ваших поисковых запросов. Это форма корпоративной цензуры, иногда называемая «пузырем фильтра». К примеру, вам может быть предложена более высокая цена за услугу, исходя из вашей истории, социально-демографической группы, браузера и покупательских привычек. Это уже происходит. Это пузырь фильтров. Далее идет более традиционная форма цензуры. Правительственная цензура. Например, в Китае блокируется выдача Гугла по 25-й годовщине протестов на площади Тяньаньмэнь, Что, как я говорил ранее, многие люди считают цензурой. Цензура происходит и во многих западных странах в той или иной степени. В общем, вывод следующий. Поисковые системы и другие сервисы, которые они предоставляют, вмешиваются в нашу приватность и могут потенциально проводить цензуру. Факт слежки не должен удивлять. Это бесплатные сервисы. И в целом бесплатные сервисы зарабатывают на том, что используют или продают ваши персональные данные. Вы получаете то, за что платите, и не можете жаловаться, если сервис бесплатный. Им нужно как-то зарабатывать деньги. Другие заинтересованные стороны также шпионят за вашими поисковыми запросами, особенно если они не зашифрованы. Это может быть ваша школа, университет, работа или правительство. Google использует HTTPS, как и многие поисковые системы для поиска по умолчанию. Но некоторые поисковые системы могут и не делать этого. Вам нужно проверять, что вы работаете через HTTPS при поиске в качестве минимальной защиты приватности от людей, пытающихся шпионить и отслеживать трафик. Итак, что мы знаем о том, как правительства могут отслеживать наши поисковые запросы? Здесь у нас данные от издания The Intercept, со ссылкой на GCHQ, Центр Правительственной Связи Великобритании. Это схема системы под названием Memory Hall, которая логирует запросы, отправляемые в поисковые движки, и связывает каждый поисковый запрос с IP-адресом. Это касается онлайн-профилирования пользователей. Мы упоминали это в разделе о слежке. Можно предположить, что страны из списка 14 глаз обмениваются подобной информацией или возможностями по шпионажу за поисковыми запросами между собой. Также есть вероятность, что там, где вы живете, это полностью законно либо делается в тайне. Я допускаю, что это делается в странах клуба 14 глаз и в других странах, где правительство стремится контролировать интернет. Еще одна система, о которой стоит знать, это Marbled Gecko, которая фильтрует детали поисковых запросов, которые люди отправляют в Google Maps и Google Earth. Опять же, это используется для онлайн-профилирования пользователей. В наши дни это может быть менее эффективным из-за шифрования Google на стороне бэкэнда. Хотя трудно сказать, как они вообще это сейчас делают. И если говорить о шифровании на стороне бэкенда, на этом небольшом стикере объясняется, как АНБ внедрялось соединение между дата-центрами Google и Yahoo по всему миру, используя скрытые точки перехвата. АНБ и Центр правительственной связи Великобритании снимали целиком потоки данных с оптических кабелей, по которым информация курсировала между дата-центрами. Можете здесь увидеть, они использовали уязвимость, когда внутренний трафик в пределах Google Cloud курсировал между дата-центрами в незашифрованном виде. Соединения между конечными пользователями здесь и серверами Google Frontend шифровались, то есть здесь использовалось сквозное шифрование. При этом в Google Cloud трафик был не зашифрован. Нам известно, что Google исправили эту уязвимость. Не уверен насчет Yahoo. Однако спецслужбы, такие как GCHQ всегда ищут новые способы сбора поисковых запросов. И это может делаться на законных основаниях. Вспомним куки от Google, о которых мы говорили, куки NID и SID, которые весьма устойчиво закрепляются во всех браузерах. Куки от Google великолепно подходят под определение идентификаторов обнаружения объектов, о которых мы говорили в разделе «О слежке». Они могут использоваться правительством для профилирования, поскольку они повсеместны и уникальны. Исходя из документов Google, можно сделать вывод, что они используются для вашего профилирования онлайн. Здесь мы можем увидеть, что система Xkeyscore использовала Google Pref Cookies. Итак, это было введение к разделу о поисковых системах. Теперь перейдем к способам решения проблемы приватности и безопасности озвучка для клуба Позвольте представить вам некоторые альтернативные поисковые системы, которые помогут защитить вашу приватность и анонимность и обойти цензуру. Во-первых, ixquick.com и startpage.com. Оба сайта принадлежат одной компании, базирующейся в Нью-Йорке и Нидерландах. Этот сервис развился примерно с 2009 года и ушел в сферу защиты конфиденциальности, поскольку они осознали, что там крутятся деньги. Они предлагают интересное решение, которое мне нравится. Первое, на что стоит всегда обращать внимание, это политика конфиденциальности. Вот их страницы на этот счет. Что мы здесь видим? Старт Пейдж твердо привержен защите приватности своих пользователей, предназначен для обеспечения того, чтобы повод Вашим поисковым запросам нельзя было вас отследить. Эта политика конфиденциальности перечисляет очень ограниченную и неперсонализированную информацию, которую может собирать Startpage.com или Startpage, и правила соблюдения конфиденциальности. И если спуститься чуть пониже, мы увидим подробности, что они могут собирать. IP-адреса, с которых осуществляется поиск, не записываются и не распространяются. Они не собирают никаких персональных данных, не используют отслеживающих или идентификационных куки и так далее. Стоит ознакомиться, если вам это интересно. Но для политики все это звучит хорошо. И давайте сравним между собой, что такое iQuick старт пейдж в чем их отличие а это мета поисковая система это означает что она возвращает результаты из других поисковых систем на момент создания курса она использует топ 10 поисковых систем и за счет того что она доставляет вам результаты это предотвращает мониторинг со стороны этих поисковых систем что касается Start Page, это также мета -поисковая система, но она извлекает результаты поисковой выдачи только из поиска Google, что опять же защищает вас от мониторинга ваших поисковых запросов со стороны Google. Лично я предпочитаю Start Page, поскольку мне нравится выдача от Google. Мне кажется, что она самая лучшая. В общем, все это довольно хорошо. Но не все так просто, если вы действительно захотите углубиться в детали, касающиеся приватности. Когда вы заходите на сайт, если на нем есть код от Google, типа аналитики или кнопок социальных сетей Google, то Google все равно сможет идентифицировать ваш браузер и вас, если вы залогинены на основании куки, хранящихся в вашем браузере. Так что, если я что-нибудь поищу, и, например, по итогу перейду на сайт Forbes, Давайте посмотрим, что мы сможем обнаружить. Можем здесь увидеть ссылки, связанные с Google и их доменами. И если на сайтах, которые вы посещаете, есть код от Google, связь с доменами Google, то Google может потенциально отследить вас, если они захотят. И другой пример, который я рандомно выбрал — Instagram. Давайте посмотрим на ситуацию с Инстаграм. Они пытаются заставить вас использовать свое приложение, Android версия которого распространяется через магазин приложений Google. Понятно, что здесь есть ссылка на Google. Поэтому, если вы пытаетесь избежать использования сервисов Google, ввиду ряда причин, связанных с приватностью, однако вы переходите из поисковой системы к сайту, на котором есть ссылки на Google. То есть Google узнает, что вы там. Возможно, там есть реферальная ссылка. В общем, вам придется удалять или отключать куки и другие способы отслеживания заранее, до использования iQuick и StartPage, чтобы Google не мог отследить вас на этих сайтах. Но есть и альтернатива. Давайте посмотрим сюда, что нам предлагают. Давайте снова поищем Forbes. Видим, что поиск работает немного медленнее. В этом и состоит часть проблемы при использовании подобных альтернативных поисковых систем. Они не работают настолько быстро, как Google. Итак, у нас появилась ссылка, и если нажать на нее, мы попадем на сайт Forbes, на котором будет код от Google. Но что они нам еще предлагают? Это прокси. Вы можете проксировать соединение благодаря этому сервису. Нажмем на ссылку и посмотрим, действительно ли это сработает. Не работает. Впрочем, я этого ожидал. Причина в том, что JavaScript не работает через прокси. Поэтому сайты, для работы которых необходим JavaScript, не обязательно будут работать нормально. Однако эти поисковые системы позволяют пользователям открыть все поисковые результаты через этот прокси. И это достаточно интересная фича, как мне кажется. Это предотвращает отслеживание, потому что вместо прямого перехода на сайт, вы идете через веб-прокси. Давайте попробуем перейти на сайт Википедии через прокси. Как и ожидалось, работает достаточно медленно, но работает, поскольку Википедия не так сильно завязана на JavaScript. Отключение JavaScript полезно для безопасности и приватности, но это не очень хорошо, если JavaScript нужен для работы определенного функционала. Это распространенная проблема с JavaScript. Поскольку мы идем через прокси, IP-прокси показывается веб-сайту, и куки не будут сохранены в браузер. Из недостатков прокси работает медленнее, чем обычный способ работы в сети. И я бы описал этот прокси как подходящий инструмент для предотвращения отслеживания, схожий с другими доступными вариантами веб-прокси. Более серьезно к этому вопросу подойдем в разделе об анонимайзерах. Если у вас более серьезные требования к приватности и анонимности, этого недостаточно. Вам нужно будет использовать полноценные сервисы анонимизации. Что еще следует отметить? Как они зарабатывают деньги, если не хранят и не перепродают персональные данные? Что ж, они показывают... И вы увидите их. Небольшое количество проплаченных результатов в верхней части выдачи. Каждый раз, когда по проплаченным ссылкам появляются переходы, старт StartPage получает выплату от рекламодателя. И для работы системы требуется один куки, Preferences, который запоминает поисковые предпочтения пользователя, такие как язык для будущих поисковых запросов. И этот куки удаляется, если пользователь не посещает сайт 90 дней. Стоит обратить внимание на шифрование TLS. Понятно, что использование TLS необходимо, и набор шифров TLS – хорошее решение. Можете проверить на сайте SSL Labs или с помощью SSL Scan. Последний является инструментом в Кали. Видим здесь, что у них рейтинг A+. По части наборов шифров все настроено как положено. Видим Диффи Хелмана на эллиптических кривых. RSA. AS-256, GCM и SHA-384 как топовая опция. Это дает нам отличную прямую секретность. У них, к сожалению, нет анин адреса для Тор, но они работают с анонимизирующими сервисами типа Тор, VPN, Джон Доним. Иногда вам придется иметь дело с анти механизмами типа Копчи. Вам нужно будет заполнить Копчу для продолжения поиска. То же самое происходит, когда вы пользуетесь Google через сервисы анонимизации. И также у них есть расширение. Можно добавить его в ваш браузер для большего удобства при поиске. Вот так это будет выглядеть, и вы сможете искать в поисковой строке при помощи Start Page и iX Перевод озвучка для клуба складчик.ком